Так, отлично, все, ребят, давайте, я вам сейчас покажу еще раз. А Знаете, как я говорил, что каждый будет хвалить свое болото, но чтобы были рассудительные утверждения какие-то определенные, чтобы я мог это вам доказать, то это должно быть именно на математике, только на математике. Как я предыдущий сказал, самая выгодная вещь, что в работе на Земле, хоть где. Когда мы идем на работу, мы выбираем, что вот за определенные часы, 8 часов рабочий день, мы будем выбирать более лучшую зарплату. И причем, чтобы на этой работе еще эта зарплата соответствовала непосредственно с нашими знаниями, с нашей, скажем так, с нашими действиями. Давайте приведем яркий пример, просто сравнительное то есть сравнение банально сейчас секундочку так вот давайте нарисуем банально 4 уровня и это все будет хорошо видно извиняюсь за задний фон а, и сейчас я вам все покажу так поехали так так все видно, все видно. Так, так возьмем, там DoubleWay, по-моему, сказали, если мне память не изменяет. Вот Double Way, да, DoubleWay, вот анаргос. С чего начинается алфавит. Так вот, давайте сравним. Если мы пригласили 4 человека, вы зашли на 4 уровня. Вот первое. Первое поставим, зашли человека на 4 уровня. Где быстрее окупаемость? Ну, в W она окупаемость непонятно когда, потому что, чтобы окупить э, вот эти 4 уровня, нужно много людей. Э, я не знаю, сколько точно, но это минимум десятки людей. Да? Минимум десятки людей, чтобы окупить, а того может быть еще больше. В Аргасе нужен сколько? Один человек. Потому что, когда человек заходит за 72 часа тоже на 4 уровня, то что? Он встает везде под вас, и на каждом уровне отдает вам 100%. Поэтому нужен всего лишь один человек. Это преимущество первого Аргоса. Преимущество аргаса. То есть неважно, насколько сколько уровня вы зашли, вы заводите одного человека на то же количество уровней, вы отбили всю сумму входа. Все. Сколько нужно в w чтобы перейти там, с четвертого уровня на пятый уровень, да, скажем так? На пятый уровень. Нужно, чтобы... У вас э, там, ну, пускай там это, бинар, по-моему, два человека, ну не суть. Смысл в том, что э, сумма в два раза больше. Опять же, если десятки людей нужен для того, чтобы отбить э, сумму входа на 4 уровня, то, чтобы перейти, это надо в два раза больше. Ребят, это, я думаю, уже там можно еще один нолик перерисовать. И если не использовать никакие стратегии, а работать честно и приглашать по своей реферальной ссылке, это главный учет. Не использовать никакие махинации. Знаете, где стратегии используется? Как на сломанной машине. Вот почему тюнинг машины делают? Ну, потому что она не сразу же идеальная была. Поэтому и делают тюнинг. Вот стратегия – это такая штука. Вот. В Argos'е сколько нужно людей? Нужно три человека. Раз, два, три. А вообще, по факту, нужно два. Знаете, почему? Хоть сумма перехода в три раза больше, но два нужно. Потому что недостающую сумму, скажем так, третьего человека дают предыдущие уровни, которые также отдают вам деньги. В этом и уникальность. Нужно два человека по факту. 2, два. два, чтобы перейти на пятый уровень. Вот. Дальше возьмем еще одно сравнение банальное. Если человек, к примеру, Зашел, давайте вот так вот сюда, под вас э, на первый уровень только, и в Аргасе на первый уровень. Сколько нужно в W, чтобы этот человек перешел на четвертый? Он зашел только на первый уровень. Ребят, я знаю, что вот тут уже, наверное, я вот это сотру сейчас, первое, потому что там сейчас троечка будет у меня, ну, первое, второе вы запомнили, да, что 10, потом один, там сотни, тут два. Сколько нужно людей для того, чтобы перевести этого человека на четвертый уровень? Давайте так возьмем. Не на пятом, а четвертом, мы на четырех стоим. Нужно людей первое. До хрена. Очень много. Очень много. Если не используем никаких стратегий. Если этот человек будет ставить чисто под себя, чисто выбираем вот, честные условия. Очень много. В аргасе нужно, чтобы этого человека перевести на четвертый, нужно три человека. Как это происходит? Все банально просто. Мы берем троих людей, которые заходят на три уровня. Не так это сложно. Создали гостевой чат первого, завели второго, третьего, сказали через три дня активация. Первый день эти три человека активируются под вашего партнера. Сейчас, секундочку. Это не стратегия, это позволяет маркетинг это делать, поэтому это такая вещь, которую просто надо знать. То есть три человека собрали в гостевом чате, назначили день, начали активировать. Первого активировали, второго активировали. У вас хватает денег, переход на следующий уровень. Вы перешли на следующий человек переходит к вам на следующий уровень, а стоит под вас. Дальше. 72 часа не прошло. Эти люди дальше активируют следующий уровень, второй. Но поскольку вы перешли на второй уровень, поскольку вам денег хватило с ваших пришедших, и они переходят на второй уровень, они заново постают под вас. Потому что 72 часа не прошло. И вы заново переходите на третий уровень. Дальше. Эти трое людей активируют, поскольку 72 часа не прошло, у них деньги сразу уже были, активируют третий уровень. И они стоят снова под вас. И вы переходите на четвертый уровень. Очень много людей не надо. Нужно три человека. А дальше. Ребята, это еще не все. По сути, тут маркетинг настолько уникальный, что вы просто до него не докопаетесь, как бы не хотели. Прикол в том, что мы прекрасно понимали, когда писали маркетинг, что нам, нам в первую очередь, нужно деньги не с идеей, что мы заработаем через год, нам нужно, что мы заработаем сейчас. Так вот, задача была, чтобы каждый человек мог здесь абсолютно зарабатывать, даже если он приглашает там на до третьего уровня, ребят. Но смотрите, это не значит, что нужно на третьем только стоять или на втором уровне основного маркетинга. Нет, отнюдь нет. Но как мы это реализовали? То есть, к примеру, вы зашли на три уровня. Но ну, На три уровня основного маркетинга, вот на третий зашли. Дальше вы не идете, потому что вы дальше не умеете приглашать. да? Ну, вот такая вот дилемма. Или у вас настроен а, какая-то воронка определенная, где даются какие-то бонусы, когда человек у вас покупает третий уровень. Значит, что? Значит, вы со временем упретесь, поскольку у вас здесь а, линейка открыта везде до 27 людей, когда вы на третьем встали. Ой, это я, давай, вырисую. А, вот здесь, да? Третий. Везде открыта линейка на всех предыдущих уровнях, 27 людей, если вы на, третьем, на третий человек уровень зашел. А, кстати, Лен, я на ваш вопрос отвечаю. Вы сказали, четвертый человек куда станет. Четвертый человек на первом уровне станет к вам, а, то есть он пойдет нижестоящему. Но... А на пер, на, Если вы стоите на четвертом уровне, то на а, втор, три, пятый человек уже станет в первую линию, то есть они не будут постоянно вставать вниз, то есть один вниз, один наверх, один вниз, один наверх. Чем выше вы квалификацию поднимаете, точнее уровень, тем квалификация у вас становится более лояльная для вас, больше людей вы будете а, получать вверх и меньше передавать вниз. Так вот, ладно, то есть человек аккумулирует в основном людей на трех уровнях, но со временем он упрется в эти 27 людей. Он упрется, он никуда не денется, он упрется. Поэтому проблема в том, что то есть он потом начнет только работать на глубину. Тут, ребят, смотрите, в чем у нас дело. У нас квалификация для чего сделана? Чтобы помощь была нижестоящим обязательно. Чтобы люди нижестоящие гарантированно были э, застрахованы, что вышестоящий их не спонсор должен тоже помогать. Это неотъемлемая часть лидера, как бы что бы ни говорили, лидер должен своим помогать. А Пускай в принудительном порядке, ничего страшного, не все любят с деньгами расставаться, но это нужно делать. Так вот, 27 людей прошло. Что ему нужно сделать, чтобы дальше? Открыть э, более э, широкую линейку на своих любимых уровнях. Он должен перейти на четвертый уровень, ребят. То есть мы этим, мы одним выстрелом убиваем двух зайцев. То есть люди, даже которые не умеют далеко приглашать, они так или иначе, если вы этот момент вы им покажете, они будут четвертый активировать, пятый активировать. И будут работать на своих любимых уровнях, даже на первом, втором уровне будут работать. Но активировать дальше, чтобы здесь было сначала 81 линейка, потом 160, потом 320. Понимаете, в чем дело? И со временем они будут просто получать с каждого человека 100%, с каждого человека 100%. Вообще вниз ничего отдавать не будут. И это нормальное вознаграждение для работящего человека. Нормальное вознаграждение. Потому что работящий человек должен получать, но и квалификация тоже до четвертого уровня. Если человек там на пятом стоит, там она убирается целиком, когда на десятый уровень приходишь. То есть гарантированно человек здесь помогает. В любом случае это однозначно, это математически заложено, вы от этого никуда не уйдете. Теперь опишем все преимущества. Назад откатываюсь. Математически мы увидели, что здесь гораздо меньше нужно действий для того, чтобы а, заработать вообще какие-то деньги. То есть с одного человека полное окупаемо, чтобы перейти а, на следующий уровень, нужно два человека вообще. Но если мы на первом застряли только уровни, а и дальше, если в другой, другой платформе нужно просто неимоверное количество людей, то здесь достаточно троих, чтобы дофига уровней проскочить, потому что они будут за вами идти. Вот. Теперь следующий момент, еще один тоже немаловажный, долгосрок. Все мы знаем, что мы, когда приходим в MLM, нам нужна команда. Команда с большой буквы. Команда выстраивается не за один день, не за сколько. Команда выстраивается, ребят, годами. И сейчас платформы появляются тоже, которые убрали срок, но это, ребят, не панацея. Панацея тогда, когда у вас банально продуман маркетинг, что он будет развиваться годами. Что мы сделали? Ирина, когда включала маркетинг, там у нас есть уже заложено 0,6 уровень. Точнее вот так, 0,6 уровень, 0,5 уровень, да, вот тут запятую не поставил, извиняюсь, закрываю руки, 0,4 уровень. То есть у нас уже заложено, то есть в смарт-контракте. И как и рассказала, когда у нас поднимется цена на эфир... Продержится определенный момент. Почему продержится? Потому что есть волатильность. Скачок, потом назад, и это ведется, а потом ниже плинтуса. То есть появятся эти уровни. Для чего? Для того, чтобы вход обратно вернулся ну, к 100 рублям. Вот. То есть мы рассчитали сумму входа, то есть мы рассчитали таким образом, что вам комфортно здесь будет работать даже тогда. Когда эфир будет стоить 10 тысяч долларов. Ребят, вам даже тогда будет в Варгасе комфортно работать, потому что здесь уже в смарт-контракте эта система заложена, что появятся дополнительные уровни. Вы не обязательно можете их прокупать, к примеру, 0,6, 0,5, 0,4. Но когда вы будете приглашать, эти уровни уже будут в этом. В карьере появится, просто люди, когда будут заходить, они на 0.3, на 0.2, 0.1 к вам пойдут, а 0.6, 0.5, 0.4 пойдут рандомно. Поэтому, естественно, лучше вам тоже будет их активировать, чтобы не упускать деньги вообще никакие. Плюс, пятый уровень, ребят, пятый уровень не упомянули, но я вам скажу, что такое пятый уровень. На самом деле, пятый уровень – это такая вещь, где надо быть. Почему? Давайте вот сравним. Вот просто возьмем старое, опять же, CryptoHands сравнение. Имею полное срав... сравнивать на математике. Здесь ничего такого нет. Давайте я сейчас открою. CryptoHands вообще про родитель, как бы стыдновато говорить, но тем не менее это математика на рынке, конкуренция нормальная вещь. Скажите мне, пожалуйста сколько нужно в криптохенсе людей чтобы с 5 дойти до восьмого? я молчу сколько в wблве там потому что закольцовки вообще нету там это вы помрете столько людей не пригласите а с 5 до 8 сколько нужно просто цифру мне напишите я вам покажу сколько нужно в Аргосе. давайте это я вот тут же Аргос буду рисовать давайте арgos вот вот. с 5 до 8 вот пятый уровень а шестой уровень и вы сейчас это все отчетливо увидите. Седьмой уровень. Восьмой уровень. А, так, напишите, да, я думаю. Сейчас, ребят, переключусь. А, меня не слышно? Более шести тысяч. Да. Больше шести тысяч. Ну, я слышал другие цифры, гораздо больше. Ну, ладно, более шести тысяч тоже немало, да. А, давайте. Ёлки-моталки. У меня тут что-то пооткрыто. Сейчас, извиняюсь за ребенка, там плачет, но, ребят, спать уложиться с проблемой, ничего страшного. Так, тысячи, короче, людей нужно, да? Ну, там считали, ребята, там под, под, 10, под десятку вышло. Ребят, сколько нужно в Аргасе людей, чтобы с пятого дойти до восьмого? Давайте рассчитывать. Прикол в том, что пятый уровень за собой закрепляет людей. Когда вы доходите до пятого уровня, 72 часа просто физически здесь не нужны. Потому что все те люди, которые у вас были на первом уровне, на втором, на третьем, на четвертом, там и на предварительных, на пятый уровень не встают под вас. Они вас не перепрыгнут никогда. То есть пойдут на шестой, они а под вас. На седьмой под вас. Система это уже не работает, перепрыгав. Они за вами четко закрепляются. То есть та команда, которая была под вами, она собирается конкретно на пятом уровне по под вами никуда не летит. И считаем, что у нас получается. И мало того, с пятого уровня начинается, скажем так, ну, как, э, как при, принято считать, да, смарт, типа бинар. То есть два человека нужно для того, чтобы перейти на шестой. Не три, а два. Ну, там и так нужно было два, но сейчас как бы честно два человека. Там, если это компенсировалось э, другими уровнями, потому что 100% мы с них сгребали, э, то здесь это просто нужно два. Так вот, то есть на пятый уровень пришло к вам два человека. Вы перешли на шестой уровень. Если люди приходят на пятый, давайте самый плохой вариант, самый-самый плохой вариант. Вы помогли им привести по два человека. Вот этим двоим. Эти люди куда перешли? Они пошли на пятый, на шестой. И они попали под вас. Они попали под вас, то есть они никуда не пошли. Так, сейчас, секундочку, ребят. Так, ребят, извиняюсь. Uh, пошли не под вас, то есть они вас не перепрыгнули, они пошли под вас. Дальше вы помогли этим четверым поставить мы по мы два... два человека. Мы так, по два человека поставили, все. Uh, даже пускай вы поставили, не они привели. И эти четверо людей пошли под своих пригласителей. И эти двое перешли на седьмой. И вы перешли куда? На восьмой уровень. И Итого. Чисто вашей работы нужно 14 людей, чтобы с пятого дойти до восьмого. Вот такой вот замечательный аргос. То есть здесь не тысячи, здесь пипец как мало нужно людей. Мы этот момент продумали. Понимаете, с пятого уровня за вами закрепляется, больше вас никто не перепрыгивает. Вся команда собирается под вами. Вот, Ребят, чтобы до 10 дойти уровня, нужно 62. А если там в других платформах было еще два уровня сверху, это можно со счету сбиться и там, не знаю, мозги в крах высыпятся, чтобы эти цифры воспринять. Здесь нет, здесь все приемлемо, это не мифические цифры. И самое главное, теперь давайте разберемся. Вы хотите первый миллион долларов? Я не говорю миллион рублей, это мало. Я вам говорю миллион долларов. Хотите ли вы миллион долларов? Скажите мне, напишите. Кто хочет миллион долларов? Хорошо, теперь скажите, на каких уровнях в других проектах вы можете поднять миллион долларов? Давайте с этого. На каких уровнях в других проектах вы сможете заработать свой миллион долларов? <связать> на каких? Не, ну на каких там? То есть там же, допустим... В DoubleWay там это хрен знает где, да, там с бинокля смотришь и офигеваешь. Короче, это надо очень стоять на высоких уровнях. То есть и туда именно, знаете, не только стоять, а туда людей приводить надо, чтобы заработать. В этом и прикол. То есть не только вам стоять, но надо еще людей туда притащить. А в чем проблема? То есть чтобы людей туда привести, нужно, чтобы они проделали тот же самый путь, что и вы. Вы должны это осознать мозгом. Это То есть это все в трубу влетает, это крах. Так вот, что здесь получается? Здесь вы свой миллион долларов знаете, где получите? Вы получите на первом, и втором и третьем уровне. Вы заработаете 8000 эфиров. А почему? Ребят, 8000 эфиров у вас подъемные на... В первых трех уровнях основного маркетинга. Но это не значит... Знаете, в чем прикол? Это при том условии, если вы сами дойдете до десятого. У вас откроется линейка, уберется квалификация. Ваши люди не идут? Пофигу. Плюйте, идите сами. Потому что тогда у вас откроется линейка, уберется в доску, в пол квалификация, и вы сможете поднять 8000 эфиров. Именно почему я акцентировал на этих цифрах... Акцент такой сделал. Потому что, ребят, это ходовые уровни. И сюда приглашать проблем нету, Вообще нету проблем. На первом уровне вы заработаете тысячу только эфиров. 1080, восемьдесят точнее. А, только на первом уровне. Но вы должны сами дойти до десятого. В чем проблема дойти до десятого? Деньги появляются. Не ждите, пока за вами идут. Проплачивайте сами, увеличивайте линейку, убирайте квалификацию. Вкратце, что такое линейка? Точнее, что такое квалификация и с чем ее едят? Поняли, что квалификация – это помощь нижестоящему. Все нормально, все круто. Давайте разберем два варианта. Первый вариант. Первый вариант. И разберем второй вариант. Второй вариант. Первый вариант, если вы стали на, грубо говоря, давайте на 0.1 уровень. 0.1 уровень, да? на 0,1 уровень. И если вы пригласили 12 людей, вот так, вот, сика с вот так, да, 12 людей, то у вас будет система такова, что я беру 0,3 сейчас уровень, что это будет на 0,3 как работать уровнем. Если вы стоите на 0,1, 12 людей пригласили, 3 уже стоит, у вас будет 2 вниз, 1 наверх, 2 вниз, 1 наверх. И еще смотрите, как система распределяет переливы. То есть, первое, два вниз, один одному, второй второму. То есть, система не ставит слева направо, она четко ставит по одному каждому. Система а, за то же самое количество действий даст большему количеству людей а, помощи. Поняли, да? Это тоже важный момент. А, два вниз, третий наверх. Два вниз, третий наверх. Два вниз, система назад возвращается, третий наверх. Это если мы стоим на 0,1 уровне. Теперь давайте разберем, если мы стоим на четвертом уровне. Сергей, скажи, пожалуйста, мне, сколько на четвертом уровне квалификации? Я не помню. Сергей, будь добр, напиши. Да, Лентяев обработать. 1, вот так, 1, да? 1, 2. Отлично. Ребят, смотрите, 1-2, да? То есть, а тут 2-1. Теперь, если мы стоим на четвертом уровне и также приглашаем на 0-3 уровень, просто это, чтобы вы понимали, почему выгодно начинать с более высоких площадок. Трое стоит. Как будет теперь работать? Давайте я здесь подотру, чтобы у вас это... Сейчас, секундочку, воочию было видно уже. Четкое сравнение, вверх-вниз. Так, ребят, извиняюсь, вот я вот такой вот. Обязательно себе планшет потом куплю для рисовалки. Я это хотел еще раньше сделать, поскольку мне в школе еще говорили, что я пишу, как курица лапой. А тут рисовать надо. Так, секундочку. Так, все. Давайте вот просто, вот тут 0,1, да, приглашаем на 0,3. Также 12 людей. А здесь 4. И приглашаем также на 0,3, 12 людей. Тут как происходит, давайте вот так. Два вниз, один наверх. Если мы стоим на четвертом уровне, так происходит. Один наверх. Один вниз, два наверх. Чувствуете разницу? Вы будете на 200% получать больше прибыли за те же самые действия, если начнете с более высокого уровня. Разницу чувствуете? Дальше. Два вниз. Один наверх. Здесь один наверх. А точнее один вниз, два наверх. Что мы имеем? Пригласили дополнительно раз, два, три, четыре, пять, шесть и получили 200%. Есть. Что мы здесь имеем? Раз, два и раз, два, три, четыре. Получили 400%. А что всего лишь мы сделали, чтобы получать в два раза больше денег? На старте, с первых же действий. Мы просто начали с четвертого уровня, а не с 0.1. И за те же самые действия мы начали получать в два раза ровно больше. Argos чем уникален, ребят? Тоже колоссальная уникальность, которая не может повторить ни один маркетинг и никогда не повторит. Потому что мы первые, как знаете, Гагарин, первый лучший я вам скажу, самая уникальная вещь в Аргасе, то, что это, знаете, такая громадная ракета, которая стартует, да, там, тяжеловато, но когда взлетает, потому что маркетинг а, к восприятию а, нелегок, но когда вы в нем разберетесь, вы не будете спать. Это я вам гарантию даю. А, но когда он выйдет в стратосферу и дальше в космос, а, менее плотные слои атмосферы и дальше в космос, то потом его тупо не остановить. То есть на старте, на старте, когда вы стартуете в Аргосе, вы будете получать меньше. Вы начинаете работать больше, то есть больше. Вы будете получать больше еще за те же самые действия. То есть в Аргосе вы со временем будете все больше и больше получать за те же самые действия. Если вы начали с первого уровня, вы будете чуть меньше получать. Перейдете на четвертый уровень, вы будете за те же самые действия начинать больше рубить бабок. То есть все проекты, что делают со временем? Будем честны, они встают. А знаете почему? Они встают. 1-3, да, Ира написала. Почему? Потому что вы начинаете работать, хреначить на глубину. Ну, да, хуже-то у а, Работать на глубину, То здесь, когда вы работаете, у вас просто больше и больше, вы начинаете просто больше, начинаете больше и больше зарабатывать. И когда вы этим проникнетесь, вы потом не остановитесь. А, но есть проекты, смотрите, которые чисто а, лупят на линейку. Мы знаем, про что говорим там, да, А чисто на линейку фигачат. И я вам скажу такую вещь. Там два они забирают себе, один на реинвест, там еще появляется два вниз, один на реинвест, то есть вышестоящему. Ребят, но здесь нарушается основа всего МЛМ. Вообще грубочайше нарушается. Основа всего МЛМ это дубликация. Дубликация. Там ее нету, потому что вы нижестоящим не помогаете, а помощь нужна. Линейка, вот мы квалификацию вели сама по себе, это зло, это рифоводство. Почему мы сделали квалификацию, помощь нижестоящим? Потому что это основа, основа МЛМа, это дубликация. Вот и она здесь есть. А дальше еще один момент, ребят. Сколько вы можете получить с одного человека в каком-то либо проекте с глубины? Скажите мне, пожалуйста, сколько вы сможете заработать? Сколько? Вот по два человека стал, вы с него деньги получили, вы с него сколько можете получить с глубины потом технически с первой линии его? Технически с первой линии. Три человека или два, зависимости бинар или тренар, да, если там он вверх пойдет. А, ребят, почему мы оставили эти переходы? На самом деле, как бы мы мало чем на других похожи. Мы похожи то, что оставили только переход. Но мы оставили, потому что это сочетается с линейкой. Мы это обыграли и взорвали все мозг, когда я это показываю. Я вам показываю, где взрывается мозг. А, к примеру, вы стоите на четырех уровнях. Вы это все на заметку возьмите для презентации своих ребят. А стоите на четырех уровнях. Ребят, я понимаю, что сейчас это идеальная модель, но большие деньги подразумевают под собой большую работу. Найдете таких троих людей, у вас бед не будет. Проект надолго пришел, серваки уже проплачены на два года. Пф, работайте, дальше еще проплатим. Вот. То есть по два стола, три человека на четыре уровня и... Каждый из них может открыть линейку по 81 человеку. Допускаем, вы нашли этих активных, пускай с горем пополам, вы трудились, путь, блин, просто пахали. Вы хотите больших денег, и вы это сделали. Молодцы. И эти трое людей, естественно, если они работают, они эту линейку 81 человек выстроят по щелчку пальца. То есть в первой линии, точнее на первом уровне, во второй линии у вас, поскольку они стоят на четырех уровнях, Могут выстроить линейку 243 человека. 243 человека. Теперь, допустим, из них перешло. Ну, давайте 80 людей. 80 людей перешло за 72 часа куда-то, они уже не стоят только на первом уровне. Да? Это первый, это второй, это третий, это четвертый. Не стоят. Осталось здесь только 160. Ребят, 72 часа прошло, куда эти 160 людей пойдут? Куда? Вы перешли, естественно, на пятый уровень, потому что у вас трое стоят на четвертом. Куда эти люди пойдут, вы знаете? Нет, Оль, ваши люди получают переливы, уходят только тогда, когда вы стоите на десятом уровне. То есть они уходят целиком, когда вы дойдете до 10 уровня. И то они на 0,3 уровне не уйдут. То есть маленько вы таблицу разберите. Нет, там переливы остаются на 5, когда вы стоите, на 6, на 7. Вы переливы своим давать будете, они будут, никуда не денутся. Я таблицу сейчас открою, эту дезориентацию уберу. Разберемся. То есть смотрите, 172 часа прошло у этих 160 людей. И вот они здесь стоят, тут ну, 243, просто с 80 куда-то проплатили, 160 остались на первых. А 72 часа проходят, они приходят к вам, ребят. И вы уже получаете, пригласив, до, нашли до этого троих людей, и вы уже получаете с глубины сотни людей. Сотни партнеров, которые вам дадут сто процентов. А чего у вас тогда будет третья линия? Это уже будет тысячи людей, ребят. Это уже будет тысячи людей, которые также кто-то далеко не проплатится, кто-то до, до второго уровня, за 72, 72 часа пойдут, они на третий уровень к вам пойдут. Вам, главное, ваша задача, чтобы быстрее и чаще получать, вам нужно дальше просто проплачиваться. Даже если люди не пришли ни на четвертый, ни на пятый, просто идите, чтобы уменьшить квалификацию, в пол ее втоптать и чтобы расширить линейку. Даже тут не линейка важна, ребят. Как я показал вам до этого, тут даже не линейка важна, а квалификация, к примеру, вы 12 людей пригласили, там 200% на 0,3 получили, если стоите на 0,1, -м. а если на 4 уровень зашли, то получили уже 400% дополнительной прибыли с этих 12 людей. Это вы чтобы четко осознавали, то есть прибыль пропорционально вообще жестко увеличивается, на ходовых уровнях причем, поэтому не парьтесь, идите выше. Вот, Поэтому здесь глубина с линейкой сочетается круто, очень-очень круто. Поэтому мы оставили эти переходы с 1, 2, 3, 4 уровня, но мы ввели эти золотые 72 часа, которые вам позволяют и быстро передвигаться. Или человек, даже если не смог дальше пройти, он может тремя людьми вытолкнуться на необходимый уровень, не нужно сотни и тысячи людей. Здесь маркетинг с какой стороны не подойди, вы никогда в жизни до него не докопаетесь. Только бывает хейтеры, которые там что-то пытаются не буду что говорить. А, вот. Ну и флаком в руки. Вот. Ребят. А теперь я возьму таблицу а, и покажу там, на что смотреть, обращать внимание. Ребят, у меня на столе бортак. Тут что-то я пооткрывал. Сам ничего не пойму. Ну да ладно. Давайте я через мой компьютер открою. А, нет, все закрылось, да? Отлично. У меня бедный компьютер. Угу. Редакция. Редакция 2. Так, смотрим. Вы стоите на пятом уровне. Вы вниз также помогаете полностью. На шестом уровне. Вы вниз помогаете. Вот она квалификация вниз. Вы стоите на седьмом также. На третьем, втором, первом у вас остается везде квалификация. Квалификация целиком уходит, когда вы стоите только на десятом и то на 0 третьем остается. То есть помощь идет до самого конца людям. Просто она уменьшается. Если на 8 перешли, то вы уже на третьем ничего не отдаете, всегда в первую линию кидаете. Но первый, первый уровень, второй, 0, 1, 0, 2, 3. Квалификация везде остается, ребят. То есть человек гарантированно будет получать помощь. Так что не заморачивайтесь. Просто она снижается планомерно в пользу активных. Но и новички брошены не будут, потому что она все равно остается. Uh, ребят, я объяснил? Нет. Если объяснил, скажите. Так, ребят, давайте. Вот я вам на математике показал, я могу просто, вы, конечно, не обижайтесь, любой проект растоптать, сравнить с Аргосом, и мы просто, они в землю влетят. Поскольку здесь э, прибыль на действие, она колоссальная, она намного выше. Э, моя задача сравнивать, и мы это делали, мы должны, это рынок, бизнес, это конкуренция, вы все понимаете, и мы будем сравнивать однозначно, вообще хоть чем сравним, вы поймете, что на действие Argos просто, ну, это жесть. Больше нигде вы 100% не заработаете никогда. И помощь нежестоящим есть. Все продумали абсолютно. Нам, когда кричали, нужно а, через сколько-то месяцев заново проплату, а сейчас начали все за нами делать, пытаться что-то. А в итоге все равно не повторят. У нас сейчас дофилот запускается, потом стейкинг запускается. Все связано с пассивом. А, где они будут за нами смотреть с биноклев. Ну, ради бога. Вот так вот. Так, ребят. Большое спасибо Ирине. Я добавил несколько слов. Надеюсь, что доходчиво. Если есть вопросы, задавайте. Я до отвечу. И... и что, и до завтра. Завтра у нас будет другой спикер. Вот. Тоже преподавать. Сейчас подожду еще ребята. Ответьте, пишут что-то. Все, ребят, давайте, всего хорошего, всего отличного, хорошего вечера, ребят, работаем. А вот эти фишки, которые я вам рассказал, это реальные преимущества, на усах намотайте и несите в массы. Вот так вот. Все, ребят, всего хорошего.